На ТОП-БУМ представлены тысячи захватывающих спортивных мероприятий, таких как футбольные матчи, баскетбол, теннис и многое другое. В каждое событие можно инвестировать на сделку с обратным исходом. Обратный исход – это прогноз на событие, которого не должно произойти. Например, что счет в каком-то футбольном матче не будет 3-3 или 1-1. Вероятность успеха такого прогноза составляет выше 94,5%. Такой подход позволяет иначе взглянуть на индустрию развлечений и ставок на спорт. Сделки с обратным исходом – это самое настоящее инвестирование с классическим хеджированием, при этом доходность настолько высокая, что ни один банковский депозит или инвестиционный портфель не дадут такой прибыли. Как начать инвестировать на платформе TopBoom? Необходимо скачать приложение на официальном сайте www.topboom.com, после чего зарегистрироваться и пройти верификацию. На платформе TopBoom предусмотрено два основных варианта получения дохода. Первый вариант – это прямое инвестирование в сделки с обратным исходом. Инвестору предлагается заключить сделку на основе прогноза TopBoom «Сделка застрахована». Инвестор через два часа по окончании спортивного события получает вложенную сумму с дивидендами. В случае, если прогноз ошибочен, то возвращается полностью вложенная сумма. В этом главное отличие сделки с обратным исходом от классической ставки на спорт – отсутствие рисков. Второй вариант – это пассивный доход. Можно стать агентом платформы ТОПБУМ, привлекать новых инвесторов, консультировать их и собрать таким образом свою команду. В этом случае агент будет получать комиссионный доход от прибыли каждого привлеченного инвестора. Реферальная система на топ позволяет получать доход от команды инвесторов второго и третьего уровней. То есть, когда привлеченный агентом инвестор привлекает в свою очередь другого человека, а тот еще других людей, то агент получает комиссионные проценты с дохода всей ветки. Таким образом, будет создан стабильный источник пассивного дохода. Доход агента от прибыли инвесторов первого уровня составляет 8%, второго уровня 5%, третьего уровня 3%. Например, если прибыль инвесторов первого уровня достигла 100 тысяч рублей, а второго 100 тысяч рублей и третьего уровня 100 тысяч рублей, то комиссия агента составит 8% от 100 тысяч рублей первого уровня. Это 8 тысяч рублей. 5% или 5000 рублей от второго уровня и 3% или 3000 рублей от третьего уровня. Итого, 8000 плюс 5000 плюс 3000 равно тысяч рублей. Начните свой путь к достатку и независимости вместе с топ-бум прямо сейчас!